Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. Являюсь старшим куратором по Сибирскому округу от Рой клуба, И сейчас хочу записать коротенькую инструкцию, как использовать подарочные баллы, подарочные рубли в компании Вилави для приобретения продукта. Uh, как, вот недавно только вернулся с Новосибирска, uh, буквально там вчера ночью uh, или сегодня ночью, как правильно это выражаться, не знаю. <coughs> в общем, и когда были в Новосибирске, uh, посещали офис uh, компании Вилави, шоурум так называемый, uh, о чем записывали также видео, uh, ну, то есть записывал видео коротенькое в YouTube. И там девушка нам помогла приобрести продукцию тайги 8 за подарочные рубли вот смотрите чтобы узнать если у вас подарочный счет подарочные рубли вам необходимо зайти в личный кабинет нажать меню так в меню выбрать сейчас сейчас, сейчас секунду так вот так, статистика, да, нажать «Статистика», «История баланса» выбрать и выбрать «Подарочный баланс». То есть вот он, да, «Подарочный баланс». Он в личном кабинете не отображается, поэтому его нужно смотреть здесь. Вот, нажимаю «Подарочный баланс». Видим, что у меня тут было 4000 рублей. Два раза по 4000 рублей начислено, да, итого 8 и из них 7 960 мы потратили в Новосибирске в шоу-руме. Приобрели там продукцию тайги. Вот 40 рублей осталось на балансе. <coughs> то есть продукцию прям там забрали в шоу-руме. Если вы находитесь в другом городе, то соответственно вы этот заказ можете оформить, как обычно, на себя тем способом доставки, которым вы привыкли. Итак, что нам нужно сделать, да, чтобы именно за подарочные рубли что-то приобрести. То есть, вот у меня тут, видим, 40 рублей есть, я не знаю, тут найдем мы что-нибудь на 40 рублей или нет. Ну, сейчас посмотрим, то есть, нам как бы это не главное, да. Возвращаемся в кабинет, нажимаем «Магазин». «Магазин», ждем, прогрузится сейчас. Так, ну и смотрим. Так, давайте поглядим, может быть, все-таки что-то будет у нас на 40 рублей. Ну, хотя, конечно, я сомневаюсь. Но, тем не менее. Так, может быть, какой-нибудь стаканчик нет, хотя навряд ли. <coughs> ну, в принципе, не важно. А, например, выбираем мы там экстру да. Вот, нажимаем плюсик, то есть выбрали, какой товар нам необходим. Нажали плюсик. Ну вот, например, экстра и бленд. Так, нечаянно у меня перешел я на описание бленда. Угу. Так, вот экстра и бленд. Все, потом переходим в корзину после того, как выбрали необходимый товар. То есть посмотрели, сколько у вас есть подарочного баланса, да? Ну исходя из этого баланса выбрали. А, теперь далее, что нам нужно сделать. Тут мы теперь нажали корзину, да, перешли в корзину. Видим выбранные продукты. Для того, чтобы их купить за подарочные рубли, нам необходимо делать следующее. Вот теперь прям берем и нажимаем на надпись «Экстра». То есть нажатие на изображение не подойдет. Нажимать нужно именно на название «Экстра». Нажимаем. У нас открывается. И видим, да, что вот, оплатить с подарочного счета доступно 40 рублей. То есть ставим галочку. Ну, галочка у нас не ставится в данном случае, потому что у нас ну, недоступна, не да, То есть э, цена э, 2 990, а у нас всего лишь 40 рублей. <coughs> мы э, инструкцию, конечно, не смогли записать в шоуруме, потому что э, вместе с э, девушкой, которая там работает, мы там разбирались минут наверное, 20, как это сделать. То есть я вот вам сейчас говорю, смотрите, тут необходимо будет нажать галочку, поставить галочку оплатить с подарочного счета и обязательно нажать добавить в корзину. И вот так вот вы сделали, например, с экстрой, потом опять нажимаем на корзину, возвращаемся и также проделываем с блендом, то же самое. Ну то есть со всеми продуктами, которые вы выбрали. Также ставим галочку и нажимаем добавить в корзину. Потом опять возвращаемся в корзину. И а, тут у, у меня мы видим, что у меня как было, так и осталось, да, потому что не хватает баланса. У вас, когда баланса будет хватать, у вас появится тут 4 строчки. То есть, а, если бы у меня хватало баланса, у меня бы сейчас тут появились еще 2 строчки ниже. То есть, вот экстра и Blend мы видим выбранные продукты. И ниже еще было бы а, также написано продукты, а, то есть... Покупка за подарочный там за подарочный счет, да. И ниже также было бы две строчки экстра и бленд. И вот эти вот строчки в данном случае нам просто нужно закрыть будет на крестик. И то есть ну закрываем, да. И у нас то, что остается, как бы вот, за подарочные рубли. И после этого мы оформляем заказ. То есть после этого мы берем, оформляем заказ как обычно. То есть на себя. Но меня сейчас перекинуло в магазин, потому что корзина была пуста. А, возможно, мы эту инструкцию еще раз запишем с кем-нибудь, да, у кого м, найдется подарочный баланс. А, обращайтесь, запишем инструкцию, либо человек самостоятельно может это сделать. То есть это все очень легко, просто делается. Все, благодарю за внимание, до новых встреч.